Приветствую, друзья! Видите, сегодня я хочу показать вам, что за время моих исследований и 35-летней практики я не встречал ни одной женщины, у которой были нормальные эндокринные железы, включая щитовидную железу. Значит. Люди, которые проверяются у врачей, эндокринологов, бьют себя в грудь и говорят, у нас все нормально. Нас проверили и сказали, что все нормально. Это очень устарелые тесты, которые никогда не показывали э, начальные стадии заболевания щитовидной железы и других желез. Так вот один ученый из Лондона... Давно уже, где-то 30 лет тому назад, заявил всему миру, что в больших городах при современных стрессовых явлениях у всех людей практически занижена щитовидная железа. И все болезни щитовидной железы и желез внутренней секреции – это нехватка йода и кислорода и питательных веществ. Как определить? И он отметил, что очень простой тест. Мажете йодом сюда, перед сном, и можете сюда помазать, можете печень помазать. Пятно должно держаться 48 часов. Дальше температуру надо померить 8 после 8, должна быть 36,8-37. Если меньше, и если пятно исчезает буквально через несколько часов, 10 часов, 12 часов, то это заниженная щитовидная железа. Так вот, нормальная щитовидная железа, когда работает правильно, она выделяет три гормона. Главный гормон тераксид И он запускает деятельность печени, поджелудочной железы, желчного пузыря. От него зависит психика, от него зависит, как растут волосы, какая память, интеллект, характер. Вот. И естественно, работа яичников. И если, не дай бог, метаболизм работает на нижних и средних стадиях, то тогда у человека могут быть очень много клинических проявлений. Анализ будет показывать все нормы. Холодные руки и ноги, кожа очень сухая, шершавая, вот. головные боли, малокрови, депрессия, импотенция, болезни почек, болезни сердца. Кожные заболевания, как экземы, нейродермиты, психические заболевания, как важно вовремя выявить и начать правильно восстанавливать. Когда я вам показал, видите, вот яичники 100% будут а недостаточно выделять эстрогены и прогестерон. И надпочечники будут работать с перебоем. Все эти железы, минимум 9, включая печень и кожа, тоже должна насыщаться молеками, атомами йода. Там еще другие микро-макроэлементы. Цинк, селениум, селен, кремний, вот. хром. Кроме пекулины Вот все эти микро-макроэлементы должны питать наши железы и ткани. И в наш век стрессовый, особенно в больших городах, йод в основном идет на нейтрализацию стресса. А на питание этих желез не хватает. Поэтому нам нужны десятые доли микрограмм. А у нас сотый идут И женщина, которая беременна, должна в три раза больше принимать йодистых препаратов, я имею в виду через пищу. И если у нее занижены микро-макроэлементы, включая йод, то и ребенок рождается уже со слабостью всех органов. А если он будет еще расти, и получать недостаточное количество йода то тогда может быть имбицильность вот, умственная отсталость и другие ментальные расстройства. Поэтому самодиагностика очень простая и не требует подтверждения это уже доказано. я имею очень много писем от одного мичиганского ученого профессора который спасает людей. И он сказал, что из 100 человек, 99 имеет заниженную щитовидную железу. Преподает студентам в мединституте, в Мичигане. Он спас своего отца от инфаркта. Вот, хотели уже операции ему делать. Щитовидная железа. Итак, друзья, если вам нужна помощь, дайте мне знать. Не каждый врач, и не каждый интегринолог может восстанавливать щитовидную железу, надпочечники и яичники. Вот. Потому что это уже холистический подход, который не преподается в мединститутах. Поэтому дважды подумайте, как найти специалиста, чтобы он правильно вас лечил. Удачи, счастья и здоровья!